Всем привет друзья! Вы на канале Азейчик Сталк И у всех наверное была такая проблема То что греется Ноутбук Так вот Я сделал своими руками Вот такую вот платформу Для ноутбука Сейчас покажу как она работает Приблизительно Два моторчика 220 вольт Протянул Сцепил между собой и все это подсоединил к одному проводу и все провод достаточно длинный можно кидать в любую длинную другую розетку и вот так это все работает обычная сбсная прослойка две палочки ну это чтобы было пространство между компьютером и стойкой <смех> то есть даже не нужно покупать они продаются я знаю но я сделал своими руками вроде простенькое и все получилось достаточно круто всем спасибо всем пока